Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пятница и, как обычно, у нас с вами прямой эфир. Сегодня я хотел бы обсудить парад 9 мая. Даже больше не сколько парад, сколько вообще то, что происходит вокруг и около этого события. Начнем с того, что многие, наверное, знают, что в Европе празднуется, не отмечается не 9 мая, а 8 мая. Это связано с тем, что э, когда подписывалась капитуляция, акт безоговорочной капитуляции в мае 45 -го года, то э, по берлинскому времени это было еще 23.00, 11 часов вечера, а в Москве это уже был час ночи. Я так подозреваю, не могу утверждать, что это было сделано э, специально, чтобы вот такое было разночтение чтобы не совпадали даты, и, как вы знаете, вся Европа отмечает 8 число, а Россия отмечает теперь, э, как наследница Советского Союза, э, 9 мая. По поводу парада, по поводу речи Путина, уже было сказано, пересказано, ничего не хочется повторяться, э, я бы двоя словами охарактеризовал это э, действие. Э, как говорил знаменитый Ослик Иа. В мультфильме про Винни Пука жалкое зрелище. Больше я, собственно, ничего добавить не могу. И еще очень интересный такой момент, на который я хотел обратить ваше внимание. Как я уже сказал, в Советском Союзе всегда отмечался праздник 9 мая, вернее не всегда он отмечался, его вел как выходной день Леонид Ильич Брежнев в 65 году, когда отмечали 20-летие Победы. До этого это не было праздничным днем, не было демонстраций, праздников, салюта, парадов, ничего этого не было, так что не всегда он отмечался этот праздник. Но на что я хотел обратить внимание моих зрителей. На то, что вообще Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года. И в СССР никогда широко не отмечался этот день окончания Второй мировой войны. И я вот сегодня специально нашел старый учебник истории, относительно старый, 1980 года. История СССР с 1938 по 1978 год. Учебник для 10 класса под редакцией члена корреспондента П.М. Кима утвержден Министерством просвещения СССР. Э, СССР. Э, издание 9. И вот что э, мне бросилось в глаза. Я посмотрел глава, посвященная Великой Отечественной войне. Начало Великой Отечественной войны, оборотные сражения Красной Армии летом 1841. Но как интересно, до этого. До этого глава 1. упрочения социалистического общества заканчивается четвертым параграфом. Советская страна накануне суровых испытаний. И... После суровых испытаний сразу же начинается Великая Отечественная война. Как интересно. А вот эти два года с 39 по 41 мы вычеркиваем историю. истории. И в конце вот вся вторая глава посвящена Великой Отечественной войне. Тут с 31 страницы по 103. То есть 70 страниц посвящено этому. И потом... Очень короткие главы поражения империалистической Японии, конец Второй мировой войны, и э, это всего 103 по 111, то есть э, совсем ничего. И вот этим сжатым образом э, изложен конец Второй мировой войны, а начала мы вообще его не видели. И э, на что я обращаю ваше внимание, на то, что Вторая мировая война э, в Советском, представление Это было очень неважное событие, это это, это какое-то такое недоразумение какое-то было. Поэтому никто на нем акцент не делал, никто не говорил о начале войны, никто не говорил о репрессиях высшего военного командования Тухачевского, Блюхера и других военачальников. Никто на это не обращает внимания, естественно, в учебниках истории об этом ни слова. И вот так вот воспитывалась наша не только мое, и другие поколения в том, что, собственно, Вторая мировая война, это так, ничего особенного. А вот Великая Отечественная война, вот это, конечно, главное. А Великая Отечная война, это, естественно, только часть Второй мировой войны, вычленена из нее. И такое ощущение, что до 22 июня 1941 года вообще ничего не происходило. И также, точно как после 9 мая 1945 года, хотя после этого гибли, естественно, люди, продолжалась война, была капитуляция Японии, вот это который я сказал, Хиросима Нагасаки и так далее. То есть все это было. Но вот в нашем сознании это все не имело никакого значения. У нас было главное 9 мая. После этого, извините, как хоть трава не расти, это совершенно было неважно. И никто на это не обращал внимания. Как я уже сказал, 2 сентября у нас не было никакого, не то что выходного праздника, вообще об этом никто ничего не говорил. И... Это вызывает большие очень вопросы, почему во Второй мировой войне у нас уделялось так мало внимания и места. Теперь вот по поводу праздника. В этом году он был очень таким, мягко говоря, сомнительным, потому что все ассоциации были не с 1945 годом, а с 24 февраля этого года, когда началась военная Вторжение России на территорию Украины. И э, вот этот весь парад э, выглядел очень так э, жалко. И э, даже вот эти советские песни э, в нынешнем контексте выглядели как-то э, двусмысленно. И э, я хочу сказать, что нас так вот всегда воспитывали э, в таком вот патриотизме. Сейчас ассоциации России совершенно не на стороне советских. В солдат, к сожалению, на стороне фашистов, потому что они себя ведут соответствующим образом И мир перевернулся, и как раз 9 мая в этом году американский президент Джо Байден подписал ленд-лиз помощь Украине Видите, какая вот такая вот гримаса судьбы да, ирония судьбы, когда Америка помогала Советскому Союзу, была, была союзницей СССР, а здесь Америка и весь западный мир, прогрессивный, я бы так сказал, выступают против России единым фронтом. Это касается и экономических санкций, и также это, естественно, касается военной помощи Украине, оружием и так далее. Так что вот эти все ассоциации с тем Днем Победы и сегодняшним очень натянуты. И когда Путин в своей речи вспоминал Одессу 2014 года, это тоже было совершенно нелогично, потому что речь была посвящена Победе 1945 -го года, причем тут 2014 год мне непонятно. Потом еще... Победа для Путина лично является вот одной из главных скреп, кроме полета в космос Гагарина. Это произошло, естественно, позже, в 1961 году. Так вот, победа в войне была, так скажем, приватизирована Путиным. Так как остальные страны практически от нее отказались, то вот Путин говорит, мы, мы, мы, хотя это не только Россия, это был весь Советский Союз, воевал, в том числе и Украина, и другие республики. Но вот если послушать Путина, такое ощущение, что это праздник одной России, и Россия одна победила без посторонней помощи. Теперь по поводу два слова по поводу акции «Бессмертный полк». Ой, не знаю, известно вам это или нет, что она была придумана журналистами Томска в 2011 году. Это такая была инициатива снизу, но ее как всегда извратили и превратили в какую-то Посмешище, потому что, извините смысл был в том, что родственники несут портреты погибших, именно погибших на войне воинов. А это превратилось в то, что Путин нес портрет своего отца, который не погиб на фронте, это все знают, можно посмотреть, это открытая информация. А, например, Вячеслав Никонов внес портрет своего деда Вячеслава Молотова, который вообще не был на фронте, ну, про Николая II в руках по я не говорю, это вообще фарс. То есть хорошую, такую нормальную идею превратили в какую то посмешище. И когда это, оно стало приобретать какие-то такие космические масштабы, когда во многих странах это проходило, то есть это превратилось в какой-то такой, так называемый, франчайзинг, да, когда любой может это использовать в своих каких-то, не знаю, политических или других целях. И все это превратилось в какой-то маскара такой совершенно... Не нужны. И э, это в очередной раз говорит о том, что любую э, хорошую идею можно извратить, и на эту тему есть такая вот э, интересная притча, э, когда король одного из государств решил помочь слепым, и он издал указ, чтобы в слепых э, полицейские э, жандармы переводи, переводили через дорогу. Очень хороший такой указ. Но когда он дошел до, донизу, э, сказали, что всех слепых надо тащить в участок. Вот, вот и с, с беспертным полком получилось примерно так. Хорошая была задумка, идея. Но когда государство ее подмяло под себя, э, приватизировало опять же, то это превратилось в какую-то обязаловку, когда людей чуть ли не из-под палки туда э, затаскивали. Или за деньги, вот по-моему, 300 рублей за удовольствие можно было пойти непонятно с чем портретом. Так что в этом году, конечно, парад был, мягко говоря, странным. И вот еще раз хочу повторить, что никто не умоляет Дня Победы, но все-таки намного важнее, вот если мы так будем глубже копать и в историческом аспекте смотреть, то все-таки конец Второй мировой войны, это действительно событие мирового масштаба, а победа СССР это более локальное событие. Но у нас все было перевернуто, и вы помните, когда правил <coughs> Леонида Леонидовича Брежнева, то самым главным сражением... Была совсем не Курская а как вы думаете. А что? Правильно. Малая земля. Кстати, по поводу малой земли, раз уже так мы немножко сбавили пафос, расскажу быстренько анекдот и пойдем дальше. Анекдот 80-х годов. Леонид Ильич приезжает в какой-то колхоз-миллионер, его вводят везде, показывают кур, показывают там свиней и всех, и в конце приводят его в коровник. И там такой стоит бык. такой ну, бык, Настоящий бык. Вот. И быка так наливается кровью в глаза. И председатель колхоза ему говорит. Леха, ну давай. И он так. М -м -м, малая земля. Вот такой вот анекдот про Лени Далича. Ну, это так мне вспомнилось. Как говорится, навеяло как говорилось в другом анекдоте. Так что вот по поводу победы, в этом году с победой как-то очень так все не складывается. И еще о чем я хотел поговорить, вот время есть. 10 мая умер первый постсоветский президент Украины Леонид Кравчук. Вот. За неделю до этого умер Станислав Шушкевич, первый президент Белоруссии, и вот через неделю умер э, Кравчук. Интересно, что они были одного возраста, 88 лет, одного поколения, и их имена как раз связаны э, с так называемым Беловежским э, соглашением. И вот об этом я хотел бы немножко э, поговорить. И, и такой вот просто штришок, что президент России сказал, что он не будет выражать соболезнования украинскому народу. Я оставляю это без комментариев. Так вот, ну все помнят, конечно, 91-й год, Пуч, провал Пуча и потом парад суверенитетов и как кульминацию вот этот самый договор о создании трех, это сначала было три славянские республики, Россия, Украина и Белорусская. Вот они подписали закон о создании СНГ, Союза независимых государств, и потом к ним начали присоединяться другие страны бывшего Советского Союза. Ну, вы знаете, что президент России Владимир Путин назвал развал Советского Союза огромной геополитической катастрофой. и Многие до сих пор испытывают какую-то ностальгию по советским временам, вспоминают самое лучшее, плохое стараются не вспоминать. В общем, так, если их послушать, так было все замечательно вообще зашибись, хотя это было, мягко говоря, не так. Ну, вот, конечно, история не любит сослагательного наклонения, но если вот так вот, давайте с вами немножко порассуждаем гипотетически, можно было как-то поступить по-другому или нет? У меня есть ответ на этот вопрос. Дело в том, что вот эти три республики, РСФСР тогда, да, УССР и БСССР, БССР, Белорусская Советская Социалистическая Республика, они могли сделать по-другому. Они могли просто выйти из состава Советского Союза и остаться вне. А потом уже создавать свои какие-то союзы и так далее. Приветствую. Николая. Вот, вот, вот такой был хитрый ход. И тогда бы Горбачев, может быть, смог бы подписать вот тот самый союзный договор, который он планировал подписать 20 августа 1991 года. И, естественно, это все сорвалось из-за... Пуча. И э, тогда была бы очень такая интересная конструкция, э, что было бы такое э, в Москве э, две власти. Э, то есть э, российская и так называемая советская. Но... Э, Дело в том, что вот этот новый союзный договор, насколько я помню и понял, он подразумевал больше самостоятельности вот этих республик, и центр бы уже не был таким важным, как при ССР. И, собственно, почему произошел путь? Потому что вот эти все высшие чины поняли, что они не вписываются в этот новый союзный договор, им там просто нет места, они бы потеряли все свои должности и так далее. Но они и так это все потеряли, но по другой причине. И в принципе... Тогда было бы интересно Тогда бы вышли бы эти республики Там бы осталась Средняя Азия Молдавия, по-моему, так колебалась С Грузией Прибалзико уже откололась еще раньше И тогда бы, вот этот союзный договор Может быть, туда вошли бы Какие-то 6 там, или 7 республик вот. А Россия, Белоруссия и Украина Уже существовали отдельно Поэтому, может быть Можно было найти более такой э, хитрый ход. Но э, что произошло, то произошло. Мы уже не можем ничего э, изменить. Э, это все было потом ратифицировано. И э, главный вопрос, если все так страдали по Советскому Союзу, почему никто его не вышел защитить, почему никто его не, не, не защищал, так вот он развалился, но причины это, можно ни одну передачу посвятить этому анализу, обзору, причины были многочисленные, прежде всего экономические и также и идеологические, потому что, собственно, когда отменили шестую статью Конституции Советского Союза, а правящий партии КПСС, то все посыпалось. И вообще вот эта вся идеология коммунистическая была надумана, и для меня до сих пор секрет, почему коммунистические вот эти идеи до сих пор вот в той же России пользуются спросом, и даже молодежь идет к тому же Зюганову, хотя когда он сегодня кричит, что там про рабочий класс, это выглядит, мягко говоря, странно, если не сказать, это какой-то анахродизм, какой рабочий класс, о чем он вообще говорит, но, тем не менее, вот если, кстати, возвращаться к тем временам, то Ельцин хотел начать процесс над КПСС, но это все почему-то так свернулось, застопорилось и я понимаю, что ничего не получилось из-за этого, потому что он сам был членом бывшим КПСС, и если говорить уже о каких-то там злоупотреблениях и так далее, то есть это естественно касалось и его самого. Это та же ситуация, как была с Хрущевым и Сталиным, когда Хрущев разоблачал культ личности Сталина, то естественно часть шишек посыпалась на него самого, потому что он, естественно, тоже был полокать в крови, потому что он подписывал эти все расстрельные списки и был также виноват. Приветствую Ларису Житкову и Александра Полисицкого, если я не ошибаюсь. Прошу прощения, если кого-то неправильно назвал. Так что, конечно, естественно, никакого суда над КПСС не было. И мы сейчас видим, что вот эта коммунистическая идеология, ну, я ими не сказал, процветает, но имеет достаточно много сторонников, хотя сейчас вот это все вот эти все разговоры о социальной справедливости выглядят просто как-то э, смешно. Я хочу сказать, что социальной справедливости не было ни в одном, ни при одном строе, ни при первобытном общине, ни при. Феодальном, ни при капитализме, ни при социализме нигде э, никакого равенства не было и, и не может быть, потому что люди э, рождаются, как, э, например, да, э, в семье первого э, секретаря обкома партии мальчик рождается, и мальчик рождается у какого-нибудь сапожника. У них раз, э, разные стартовые возможности, и поэтому, когда э, вот при социализме говорили, что все равны, нет, не все равны, потому что э, у всех разные возможностей и также э, способности. Но про коммунизм я вообще молчу. Это такая была утопия. И мало кто в него э, верил по-настоящему. <coughs> я, например, никогда не верил. Э, даже объясню почему. Потому что если при, при коммунизме работать не обязательно, то э, очень трудно будет найти таких сознательных людей э, в большом количестве. Может быть там процентов 10 и будет. Кто захочет работать просто э, так по призывы да, по, по зову э, сердца. Так что я не понимаю м, вот этого всего э, рвения и когда э, человек придет в магазин и возьмет сколько ему нужно. Но так, если нет ограничений, вы представляете, что человек просто э, вынесет пол магазина и скажет, мне это нужно, а, а, а другому не достанется. Ну, надо понимать психологию э, человека. Вот, Кстати, по этому поводу вспомнил еще один анекдот про Чебурашку и крокодила Гена. А, тоже советский анекдот. Чебурашка шел по улице и нашел копейку. И подходит к крокодилу Гене и говорит, Гена, вот я копейку нашел, что на нее можно купить? Ну, Гена, естественно, не знает, но ему стыдно признаться. И он делает такой, такой глубокомысленный взгляд. такой и Говорит, да, полмагазина пол детского мира можно купить. И вот Чебурашка берет тележку, и начинает забрасывать туда все, что он видит. Игрушки, конструкторы, какие-то там погремушки, пирамидки. В общем, он приходит на кассу и так бросает эту копейку с таким независимым видом. У сесть на шок, она, она у нее просто паралично, не знает, что сказать. А Чебурашка так гордо говорит, «Закрой рот, дура, сдачу гони». Вот, так что вот я вспомнил по поводу коммунизма, что люди могут набрать вот такую вот тележку и пойти домой, а, а другому не достанется. Потому что люди вообще, я вам так по секрету скажу, пока нас никто не слышит, очень несознательный народ. И э, вот э, не здаром говорят, да, э, надо варьиров варьировать э, пряник и кнут, кнут и пряник. Вот, по-хорошему не всегда получается, и иногда нужно по-плохому. Э, вот. Так что вот видите, как на, начали победой, э, пришли к, к развалу э, Советского Союза, и некоторые сказали, что вот со смертью Крабчука вот уже, э, Советский Союз точно уже распался, уже, уже нет никаких э, сомнений об этом, хотя прошло уже э, 30 лет, да, в прошлом году 30 лет э, можно было отмечать. Вот. и э, мне, честно говоря, я уже сказал, непонятно, вот эта идеализация Советского Союза, что все было замечательно, просто ни ничего плохого не было, все было идеально, все было замечательно, все было хорошо. Ну, я вам так скажу, я жил э, при Советском Союзе, э, детство мое как раз пришлось на 80-е э, годы, да, конец 70-х, начало 80-х, вот. Так что это все застало, этот весь дефицит, все это я видел своими глазами, поэтому не надо мне рассказывать, как все было замечательно. Некоторые действительно жили хорошо, это я даже могу сказать, какие слои населения, это номенклатура партийная, это представители, так сказать, боэмы, то есть артисты, художники и так далее, и те, кто работал в сфере обслуживания, торговля. И так далее. Ты мне, я тебе помним этот фильм. Вот эти три категории жили хорошо. Все остальные, я имею в виду, учителя, врачи. Ну, врачи еще там получали какие-то взятки, учителя тоже получали взятки. Но в основной массе служащие, так называемые бюджетники, жили очень так стесненно. А вот кто правил, тот и хорошо жил. Вот. Так что поэтому вот те, кто вспоминают хорошее, я думаю, что они просто из, из другой песочницы, из другой категории, и тут никакого противоречия нет, потому что мы жили совершенно параллельно и, и не пересекались, и даже, может, не подозревали о существовании друг друга. Что-то у нас сегодня никто ничего не пишет, никто не задает вопросы. В прошлый раз, правда, из-за этого произошел такой технический сбой, мне пришлось искать Комментарии так его и не нашел. Но тем не менее. Я надеюсь, что это видео посмотрят потом в записи побольше людей. Всем спасибо, кто смотрел. У нас есть еще, в принципе, 5 минут. Можно еще поговорить о, теку... о текущей ситуации. Потому что в прошлый раз я вообще не касался текущей... текущих дел. Меня очень, честно говоря, удивил... Неприятно, Макрон. О, Надежда Фомина пишет, рада вас слышать. Я надеюсь видеть тоже, Надя, и меня рада. Приветствую, как пусть на Андрея, моего земляка, журналиста. Да, по поводу Макрона. Он сказал Зеленскому, что Зеленский должен пожертвовать суверенитетом Украины для того, чтобы Путин сохранил лицо. Ну, это вообще как? просто просто это, это это на грани так сказать понимания моего что значит сохранил лицо а, а, а почему он должен сохранять лицо <связывая> спасибо и видеть конечно почему он должен сохранять лицо если он уже полез грубо говоря извините за мой французский туда куда не надо пусть сам уже и выкручивается почему почему ему надо какие-то создавать условия для того чтобы он как-то сохранял лицо нет ушки Теперь уже никто ничего не будет сохранять, ни, ни, ни лица, ни выражение лица. Вот, пусть теперь, как в том анекдоте, он уже и отвечает за свои слова. Да? Так что и действия главное. Ну и вот сегодня Шольц в очередной раз поговорил с Путиным по телефону и сказал, что нужно прокричать но ну, это, это уже, честно говоря, не смешно, потому что э, это дежавю, я уже со счета сбился, как, в какой раз э, тот же Шольц, уже Макрона мы не берем, по по-моему, 10 раз с, с Путиным, говорю по телефону, Шольц тоже недалеко от него ушел. И о, вот эти э, политики э, не понимают, как они выглядят со стороны. А со стороны не выглядит просто глупо. Это мягко еще сказано. Потому что разговаривать с Путиным без нет смысла. Они вот эти разговоры ни к чему не приводят. Это только пустая трата времени. И э, я все-таки э, думал, что политики э, более разумные люди более рациональные и когда они видят, что один раз не получилось второй раз не получилось они почему-то думают, что на десятый раз обязательно получится не получится и на сотый раз это не тот случай извините, что я так быть, резко говорю но, но просто это меня возмущает когда ведутся разговоры извините, в пользу бедных совершенно без всякого результата вот. И я, я считаю, что вообще нужно это все прекратить, потому что, как я уже сказал, в этом нет никакого смысла. Ну что, дорогие друзья, вот подходят новые зрители уже к шапочному разбору. Я надеюсь, что все-таки вот эта так называемая военная операция, которая на самом деле является полномасштабной войной, боевыми действиями на территории Украины, некоторые аналитики говорят что закончится к осени. я бы очень хотел чтобы это так и было хотя у меня есть по этому поводу сомнения. но я не военный аналитик у меня вообще военного опыта никакого нет я просто вижу по ощущениям что это так быстро не закончится как хотелось бы мы бы все хотели чтобы это закончилось сегодня и сейчас вот сразу но к сожалению это, это, это тянется и может тянуться несколько месяцев. Дай бог, чтобы к осени это все закончилось, но никто не может дать э, точных прогнозов. Э, ну что, дорогие мои друзья, подруги, э, большое спасибо вам за то, что вы смотрите меня, слушаете. Вы можете соглашаться, можете не соглашаться. Это ваше право. Я, так сказать, не какая-то Кассандра, не истина последней инстанции, э, но у меня есть... Свои какие-то представления, свое мировоззрение, свои взгляды на эту проблему. Если они совпадают с вами, пожалуйста, хорошо. Если не совпадают, тоже ничего в этом трагического я не вижу. Мы с вами встретимся, как обычно, в следующую пятницу. Желаю вам всего самого лучшего. До свидания.